С вами Ольга Арзаманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Кредо нашего админа – это честность, прозрачность и платежеспособность. И сегодня я вам это докажу. Как вы видите, мы находимся на главной странице нашего сайта. Все, кто... Открывает ссылку нашу, всегда может познакомиться с нашей, с, нашей, с нашей компанией именно на главной странице. это Как это работает? Нажать кнопочку и посмотреть, как это работает. Посмотреть наши две маркетинг, наших двух основных площадок. И, конечно, отзывы, которые имеют главную роль вообще в развитии нашей компании, это отзывы наших реальных партнеров, которые пришли, зарабатывают. И пишут отзывы о нашей компании. А на главной странице, как вы видите, вы всегда можете почитать и посмотреть, а, на, а, посмотреть ролик о нашей компании. А, посмотреть наши документы о легализации. Мы компания международная, официально зарегистрирована. Есть кнопочка «Проверить документы». А, познакомиться с нашей дорожной картой. А какие площадки у нас есть и когда они стартовали. Также есть прямая связь с администрацией нашей. У нас есть официальные группы. Это в Телеграме, ВК и в Скайпе. И, конечно, посмотреть, ознакомиться с пользовательским соглашением оферта. А как только вы посмотрели все о нашей компании и решили зарегистрироваться, вот здесь, ребята, нужно закрыть эту ссылку, которую дал вам пригласитель, ваш спонсор, и заново ее открыть. И только тогда вы начинаете проходить регистрацию. И будьте добры, обратите внимание, правильно ли там указан логин вашего спонсора. Ну и как только вы зарегистрировались, и, конечно, вы а что, авторизируетесь. А, как только вы авторизацию прошли, перед, а, сразу же оказались в вот таком вот кабинете. А, кабинет у нас очень а, легко управляемый, а, настолько красивый, а, настолько все продумано. Здесь все до мелочи, ребята, продумано. И первое, что это, конечно, нужно а, заполнить свой профиль профили обязательно указать свой скайп. Нет у вас скайпа, ну напишите несколько цифр. Укажите свой телеграм, страничку ВК, свой номер телефона. Для чего это делается? Ребята, это делается для того, чтобы с вами, как со спонсором, ваши партнеры имели связь. И точно так ваш спонсор имел с вами связь, как со своим партнером. А в этом же разделе прописываются кошельки. А, ни одна ячейка в этом разделе кошельки не должна быть свободна. Если у вас, вы не будете работать ни с PerfectMayer, ни с Payer кошельком, пожалуйста, напишите 3 нуля и потом заполняйте. Будете на Сбербанк или на а, любые карты с Российской Федерацией мы работаем. И любые платежные системы. У нас и подключена касса Фрей, которая существует в интернете платежные системы. У нас все эти платежные системы есть. Как на пополнение, так и на вывод. Обращаю ваше внимание о том, что прописывая здесь свою карточку Сбербанк или же другого банка, вы вписываете карточку и имя, Рядом на русском языке, а, как, на кого эта карточка. Дальше номер телефона, к, к какому телефону привязана эта карточка. И, конечно, название банка на а, русском языке. И нажимаете кнопочку «Сохранить». Следующий раздел – это, конечно, «Загрузить аватар». Выбираете фотографию с вашего компьютера. Как только код приходит от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». В этом же разделе есть смена пароля. Если вам не понравился вдруг ваш пароль, вы всегда его можете поменять. А те ребята, которые уже работают давно, обращаю ваше внимание, ежемесячно нужно менять пароль в кабинете. Обращаю еще раз ваше внимание, меняйте пароль с целью безопасности ежемесячно. Следующий шаг – это, конечно, пройти уроки по кабинету. Вы всегда можете посмотреть, как заполнить профиль. Правильно, пополнение, вывод и перевод денежных средств. Обращаю ваше внимание еще раз о том, что я уже писала сегодня в чате, ребята, дорогие партнеры наши. Никаких торговля внутрянкой не в чатах категорически запрещена У нас вывод работает на все платежные системы, которые есть в интернете и на все банки Российской Федерации. Категорически запрещается в чатах торговать внутрянкой. Следующий это ролик, у нас есть такая функция, как поисковик. Вот как пользоваться этой функцией поисковик. Посмотрите внимательно ролик. Управление бронями. Наш бизнес полностью управляемый. У нас на каждой программе есть брони, есть двойные брони как ими правильно управлять, будьте добры, изучите этот ролик. Ну и в разделе «Финансы» отображается а, пополнение, вывод, а, сколько вы заработали и сколько у вас денег на сегодняшний день на балансе. А на каждой площадке у нас есть такие кнопочки заветные. Это «В начало структуры» и нажимаете «Им» это кнопочка для того чтобы перейти на следующую программу есть кнопочка маркетинг который вы можете посмотреть всегда в слайде на каждой на каждой программе Итак, какие программы у нас на сегодняшний день есть это а, площадка fast track площадка fast track ход здесь всего лишь два рабочих стола и на этих на двух столах это первый стол это 750 рублей вход и за 7500 рублей это вы сами решаете на какой стол вы пойдете он один единственный рабочий стол есть наши основные две программы это идеал м мини и идеал м макси фабрика клонов и микромани. В микромани можно входить с 500 рублей, за один круг зарабатываете 5000, на фабрике клонов вы первая программа от 1000 рублей, с 1000 рублей вы зарабатываете 23000, и фабрика клонов за 10000 вы зарабатываете 230000. На фабрике клонов Идеал М-Макси вход 15 тысяч, и за один круг в одно ваше бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 960 тысяч. И Идеал М-Мини вы за один круг зарабатываете 200, ребята, простите, пожалуйста, 200, по -моему, 43 тысячи, ну почти 500 тысяч за один круг. Итак, ребят, мы ну, сейчас переходим а, на слайды, и на слайдах мы разберем. И, конечно, начнем с чего, да, конечно, с нашей а, с нашим с нашими главными преимуществами. Главное преимущество нашей, нашей компании – это, конечно, то, что она официально зарегистрирована. У нас нет никакой абонентской платы ни на одной площадке. Вход открыт в любую площадку, в любой стол. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Можно и со стола даже выплат. У нас работает трехуровневая партнерская программа, которая на основных площадках, которая позволяет увеличивать наши доходы во много-много-много раз. Работаем мы с такими платежными системами, как все банки Российской Федерации. У нас работает Pair кошелек, Perfect Money и подключена касса Прей. Ну и, конечно, внутренний перевод между партнерами. У нас две Наши, эм, стартовали мы 23 сентября 2021 года с нашей одной площадочкой, это «Идеал М-Мини» уникальная площадка с очень хорошими доходами. 31 октября 2021 года стартовала у нас площадка Микромани. Фабрика клонов Мини и Макси стартовали 2 февраля 2022 года. Идеал Макси основная наша большая площадка это стартовала 3 апреля 2022 года. И Fast Track, это уникальная площадка где полностью все деньги идут на вывод с каждого партнера все деньги ваши 1 июня 2022 года и у нас 23 сентября у нас будет стартовать новая площадка нам приготовили шикарную площадку это ребята будет супер-супер очень хорошая площадка с очень хорошими слайдов не видно с очень хорошими доходами Такого не может быть. Вал... Валерий, слайда не видно? А сейчас видно? Да. Ну... Ну и начнем презентацию именно с площадки а, в нашей э, основной. Это моя самая любимая площадка, ребята, а, Макси и Мини, а, идеал, а, который вход составляет полторы тысячи. А на этой площадке у нас есть, будем дальше разбирать. И я вам покажу и расскажу, а если вы э у вас нет, например, полторы тысячи. Как вы можете быстро заработать эти полторы тысячи, чтобы активировать эту площадку? Я вам расскажу это чуть позже. Ну, а сейчас смотрите, ребята, полторы тысячи. С полторы тысячи заработать 244 тысячи, а я считаю, что это шикарно. И у нас со второго партнера возвращается ваши полторы тысячи на баланс для вывода можно потерять у нас деньги ваши нет риска ноль вот это самое главное риска ноль итак этот первый партнер когда приходит к вам и становится на это первое место полторы тысячи идет накопление а вот второй партнер вам сразу полторы тысячи на баланс для вывода. Пожалуйста, ставьте на вывод. Третий партнер вам дает переход куда? За три во а второй стол. Полторы и полторы – это сколько? Это три Есть отчисления на администрацию? Есть отчисления на развитие фонда? Или на админу в карман? Да нет у нас здесь нет ни одного накопительного стола все деньги которые у нас по маркетингу расписаны все деньги идут от партнера к партнеру сто процентов сеть и все идут вам на вывод они первый партнер как только закрыл свой первый стол и пришел стал на это место ваши три тысячи идет накопительный баланс второй партнер вам сразу дает 1000 рублей на баланс для вывода, по 1000 получают ваши два спонсора. И как только вам, под ваши, э, вашего второго партнера стали три партнера, 1, 3 и 9, правильно, сразу же вы получаете 3000. Это сработала ваша вторая линия. 9 партнеров, это ваша третья линия, вы получаете 9000. Все деньги идут вам на баланс для вывода. Только с одного стола, этого второго, вы заработали 13 тысяч. Виват, виват, дальше идем. Первый партнер закрыл свой второй, приходит и становится на это место 6 тысяч накопительный. Второй партнер, как только пришел, ваш клон летит по вашей же броне. Вы можете выставлять бронь то ли под своего клона, то ли выставлять под а, ваших партнеров и по, тем самым помогать а, двигаться из стола в стол. И вам 1000 рублей на баланс для вывода. По 1000 получают ваши спонсоры. И как сработала то, только сработала ваша вторая линия, вы сразу получили 3000. Сработала третья линия, вы получили сколько? 9000. Итого с этого же стола, с третьего, 13000. И третий партнер вам дал переход за 12 тысяч в четвертый стол. 6 и 6 это сколько? 12. Есть отчисление админу? Есть отчисление на э, развитие там или на компанию? Нет. Убедились? Убедились. Пошли дальше. Итак, третий стол у нас закрывает первый партнер и приходит, становится на это место. У вас идут 12 тысяч накопительный. Второй партнер пришел вам сразу же 7 тысяч на баланс для вывода по две с половиной получает ваши два спонсора. Не забывайте о том, что эти деньги по две с половиной и по 1000 рублей вы же спонсор, вы приглашаете себе партнеров и вы точно так же будете получать как ваш спонсор. И вышестоящий, и вы будете со своим спонсором. Он у вас будет вышестоящий вашим партнером. А вы спонсор, и вы будете получать эти же деньги. Дополните дополнение к вашему заработку по маркетингу. Итак, а как только сработала ваша вторая линия, вы получили 7 пятьсот. Сработала третья линия, вы получили двадцать тысячи пятьсот рублей. Итого, только с четвертого стола, вы заработали сколько? Тридцать семь тысяч. Виват, да просто шикарно. Третий партнер дал переход за 24 тысячи в пятый стол. Первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится на это место. А в 24 тысячи идет накопление. Как только второй партнер приходит, становится на это место, вам летит клон по вашей броне на третий стол, вы выставляете бронь, своим партнерам тем самым помогая двигать, двигаться команде сразу же получаете 10 тысяч на баланс для вывода по 3 тысячи получает ваши два спонсора сработала ваша вторая, вторая линия вы получили сколько? 9 тысяч. Сработала третья линия. Вы 27 получили. И плюс 2 тысячи идет накопление. А для того, чтобы перейти за 50 тысяч в шестой стол. 24 и 24 это 48. И плюс эти 2 тысячи. И вы с третьего партнера переходите за 50 тысяч в шестой стол. Итак, первый партнер становится на это место. У вас что? 35 тысяч на баланс для вывода. А за 15 тысяч у вас активируется наша шикарная площадка «Идеал uh, М-Макси». Супер! А второй партнер вам принес на баланс 50 тысяч. Третий партнер принес 50 тысяч. Итого за один только круг. Вы заработали сколько? 244 тысячи. Это только одно ваше бизнес-место. Ребята, только одно ваше бизнес-место. Круто? Да, очень круто. Всем советую. Следующая площадка – это «Идеал ММАКСИ». Маркетинг одинаковый. Единственное, что – вход и, конечно, доход, ребята. А Все одинаково. Первый партнер – это идет… 15 тысяч накопления, второй партнер у вас идет 5 тысяч на вывод, а за 10 тысяч у вас активируется фабрика клонов. У вас на этой площадке будет доход не только реферальный, не только по маркетингу, а плюс еще по фабрике клонов. Будете вы активно работать на этой площадке, а будут переходить ваши клоны, будут переходить клоны ваших партнеров, и тем самым закрываться будут столы на фабрике клонов, и вы будете по маркетингу получать деньги на баланс для вывода. Третий партнер вам дал переход за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер приходит, этот 30 тысяч идет в накопление. Второй партнер становится а 10 тысяч идет на баланс для вывода. По 10 тысяч получает ваши спонсоры. Вторая линия сработала 30 тысяч. Третья линия сработала 90 тысяч на баланс для вывода. А третий партнер дал переход за 60 тысяч в третий стол. Итого вы заработали только с этого стола 130 тысяч. 130 здесь и здесь 5. 135. А у вас как? Сколько у вас партнеров? 3 дальше идет. 9, да? 9 партнеров. А у вас сколько? 135 тысяч на балансе. Отлично. Первый партнер приходит в накопление. Второй партнер. Клон летит по вашей броне. Куда? Во второй стол. И вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. По 10 тысяч получает ваши спонсоры. А сработала вторая линия 30, сработала третья 90 тысяч. Третий партнер дал переход за 120 тысяч. Четвертый стол. Первый партнер пришел, встал на это место. Второй партнер 70 на баланс, 75 сработала вторая линия. Сработала третья линия 225. По 25 тысяч получают ваши два спонсора. Итого вы 370 тысяч заработали только с этого четвертого стола. 370 тысяч. Это не 37, а это 370 тысяч, ребята. Итак, с первого и с третьего это 120 и 120. Это сколько? 240. 240 тысяч у вас автоматом активируется пятый стол. Первый партнер пришел накопление 240. Второй партнер, как только становится на это место, ваш клон летит за 60 тысяч по вашей броне на третий стол. Вы получаете 100 тысяч. Ваши два спонсора по 30 тысяч. Сработала ваша вторая линия. Вы получили 90. Сработала третья линия. Вы 270. Итого, вы только с этого стола заработали 460 тысяч. Вдумайтесь, почти полмиллиона. Ребята, полмиллиона только с одного стола. Третий партнер это дал переход за сколько? За 500 тысяч шестой стол. Итак, первый партнер пришел. 500 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер пришел, 500 тысяч на баланс для вывода. Третий, 500 тысяч на баланс для вывода. И одно только ваше бизнес-место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Почти 2 миллиона 600 тысяч. Очень круто, очень-очень. Если вы даже пройдя, пройдете... Ну, допустим, ну, пусть вы три месяца будете, пусть вы будете четыре месяца идти до вот этого последнего 500 тысяч, да, один круг вы сделаете, и то супер будет, ребят. Супер! Вы на эти деньги можете себе купить все, что угодно. Вы квартиру можете, дом купить, вы можете машину крутую купить. Все, что угодно вы можете купить на эти деньги. Это только заработало ваше одно бизнес-место. Но не забывайте, что здесь же будут ваши клоны, и вы тоже клоны свои будете двигать. И ваш каждый клон принесет по 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. Круто! Но если вы такой супермен, если вы за месяц, за месяц заработаете и пройдете вот эту программу, да просто биват вам. Я буду вас в пример ставить на, люб... на каждом вебинаре, буду говорить о вас день и ночь. Всем рассказывать и показывать, какой вы супермен, что вы прошли, что вы молодец, что вы заработали. Следующее, это наша площадочка Астрек, она недавно стартовала. У нас здесь всего лишь один рабочий стол. Вход составляет на, на этот стол 750, а на этот 500. Выбираете, с какой суммы вы будете делать старт своего бизнеса. Обращаю ваше внимание, что это линейно-шахматный маркетинг. Здесь деньги идут все только на вывод. Здесь вообще никуда ничего. Здесь не надо идти по столам. Здесь один рабочий стол. Первый партнера вы пригласили, вы сразу получили 750 на баланс для вывода. Второй партнер – это реинвест вашего стола за спонсором. Открывается ваш второй стол, следующий стол такой же, куда вы будете приглашать своих партнеров – Третий партнер дает 750 на баланс для вывода. Итого три партнера у вас полторы тысячи. А вот теперь, ребята, подумайте. Выводить эту полторы тысячи или же активировать основную площадку Ideal M Mini. Ведь там же крутее, чем здесь. А следующие партнеры... Третьего партнера пригласили, опять 750 на баланс для вывода. Четвертого партнера пригласили, у вас опять реинвест полетел за спонсором, у вас открылся этот стол. Пятого партнера, у вас опять полторы тысячи на баланс для вывода. Выводите уже эти деньги, а здесь уже пойдут ваши партнеры, если вы будете работать именно по этой стратегии, Первые полторы тысячи заработал, сразу активирую площадку идеал М мини, и вы будете двигаться, и ваши партнеры, и будет супер, ребята, рассмотрите вот эту стратегию, рассмотрите. Ну а следующее это Ашахида, видно нормально, да? А Шахида, я прошу прощения, что прервала. Вы может быть перезайдите. Все говорят, что нормально. А вот стол за семь с половиной тысяч, ребята, маркетинг точно такой. Только вы не полторы тысячи получаете, а получаете 15000 на баланс для вывода. А вот здесь эти 15000, ребята, активируйте площадку идеал М макси. А уже следующие полторы тысячи вы ставьте на вывод, выводите. И э, поработайте по этой стратегии. Конечно, на 7500 легче пригласить, чем на тысяч э, на Я с вами полностью согласна. Но есть такие люди, которые работают только с большими деньгами. Они даже не заходят на эти маленькие площадки. У нас даже есть э, такая команда, которые работают именно с большими деньгами. Они работают да, только на Идеал М-Макси, на 15 тысяч. У них даже не активировано а, за полторы тысячи а, Идеал М-Мини. Они только работают с большими деньгами. Вот, учитесь работать с большими деньгами. Это очень круто. Я первое время, ребята, я вам честно скажу, я тоже боялась работать с большими деньгами. И меня научила работать еще в ЛСКУБе Лена Евсеенко спасибо ей огромная благодарность она мне настолько а я боялась я боялась очень сильно работать с большими деньгами я боялась приглашать на большие деньги брать на себя такую ответственность Ведь деньги она настолько меня вот постепенно не просто так толкала а вот изо дня в день она мне показывала она мне рассказывала она мне она она сделает первый шаг. И я все-таки сделала первый шаг. Я сделала второй, третий. И у меня как пошло, ребята, как по маслу. Честное слово. Огромная благодарность. Настолько легко работать с большими суммами. Итак, за один круг вы зарабатываете 15 тысяч. Точно так и дальше пошли. И четвертый партнер приходит, остановится на это место. Вы 7500 на баланс для вывода. Пятый партнер пришел, стал на это место. Вы опять реинвест пошел за вашим спонсором. А с шестого партнера вы опять получили 7500 на вот, а это уже тысячи, эти 15 тысяч ставьте, пожалуйста, на вывод. А все эти ваши партнеры будут идти след за следом за вами на эти основные площадки. И вы научитесь работать с большими суммами, с большими, чтобы иметь хорошие доходы. Ну и следующая площадочка, ребята, это микромани. Эта площадка у нас имеет всего лишь... Два рабочих стола и, конечно, стол выплат. Но здесь что есть? Здесь есть выход на идеал М-Мини. У нас некоторые команды выбирают этот путь. Ребята, ну это очень долгая-долгая дорога в Дюнах. Здесь даже мы с вами можем посчитать, я сегодня делала презентацию и мы читали все вместе сколько людей нужно пригласить каждому партнеру на эту площадку чтобы выйти в идеал м мини 24 человека ребята пригласить 3 на 750 и а, купить площадку за полторы 1500 или же пригласить каждому партнеру по 24 человека 24 партнера и выйти тогда только в идеал М, это с 500 рублей ребята нас считали мы с 500 рублей. Ну, есть 500 и 750, но различие только в 250 рублей. Ну, выбирайте вы легкую дорогу. Да не надо идти в Москву через Хабаровск. Ну, пожалуйста. Ведь есть короткие пути. Ну, и просто здесь у меня работают. Именно на этой площадке им понравился то, что она очень маленькая. 500 рублей а с 500 рублей можно зарабатывать 5000 и так первый партнер и второй партнер а вам дают переход за 1000 рублей в этот стол а вот следующие два партнера это первый партнер пригласил два партнера и пришел стал к вам на это место 1000 идет накопление второй партнер пригласил два партнера и пришел, встал на это место. Вы получили 1000 рублей. Третий ваш партнер пригласил два партнера и пришел, встал на это место. У вас идет 2000 в накопление. Снимается с накопительного баланса и активируется стол выплат. Как только первый партнер закрыл свой первый, второй второй стол и приходит, становится. У вас за 500 рублей открывается этот реинвест идет этого первого стола и за полторы тысячи у вас активируется Идеал М-Мини. А вот второй партнер и третий партнер вам дадут на баланс по две тысячи. Итого вы с пятьсот рублей заработали пять э -э Ну и ничего, это уже ваша проблема. Это уже ваша проблема, ваше ваши, ваши желание. Можно продолжать также и работать на этой площадке. У меня есть одна команда с Армении, они продолжают работать именно на этой площадке. Им очень понравилась эта площадка. Ребята, ну это ж на вкус, на вкус и цвет товарищей нет. Так что это каждый партнер выбирает себе площадку, какая им больше понравилась. Ну и следующая площадочка это а Наша уникальная площадка «Фабрика клонов». Ребята, как я уже говорила, что э, э, э, э, «Фабрика клонов» имеет две программы, которые вход на, э, за 1000 рублей, вход и вход за 10 тысяч. Перед вами три семиместных стола. Что на этой программе? Что на этой программе? Два это, стола – это рабочие столы, а третий стол – это ваша полностью зарплата. В семиместных столах, ребята, плечи идут куда? Выше стоящему спонсору. Хоть вы ругаетесь, хоть вы там делитесь в этих чатах, вы все равно а, ссоритесь, ругаетесь, расходитесь, миритесь. Но плечи вы ни, ни, ничего не сделаете. Это не нами придумано, а плечи идут вышестоящему спонсору. Итак, брони у нас здесь двойные. Выставляете бронь 1 и бронь 2. Приходит к вам первый партнер, становится на это место. Второй партнер становится, это может быть партнер ваш. Это может быть партнер вашего партнера, но ваш реинвест летит и закрывает это место. Здесь ну без вариантов, ребята. Без вариантов. Здесь следующий партнер, третий партнер, это а, тысяча идет в накопление. Четвертый партнер приходит тысяча на баланс для вывода. Пятый дает переход за две в следующий стол. А, первый партнер это в накопление, второй партнер в накопление, третий партнер, я не беру плечи, ребята, плечи уже, они идут вышестоящему. Вот здесь нужно смотреть, это ваша зарплата. Третий партнер, это 2000 идет в нак, ваш, вам на баланс для вывода, и четвертый партнер вам дает переход куда за 6000 в этот стол. А здесь уже первый партнер приходит, закрывает свой семиместный стол и приходит, становится к вам на это место. Ваш клон за тысячу рублей летит на первый стол. Вы получаете пять Точно так и со второго, и с третьего, и с четвертого. Ребята, здесь выставляете вы брони под своих партнеров или же под своих клонов. Тем самым двигаете команду, двигаетесь из стола в стол. И за каждого здесь партнера получаете по 5 тысяч. За один круг, одно бизнес-место зарабатывает 23 тысячи. А вот здесь на, на 10 тысяч все то же самое, только здесь первый, второй, третий партнер вы получаете 10 тысяч. Четвертый партнер дает за 20 тысяч переход во второй стол. Здесь первый партнер, второй это накопление. Третий партнер вам дает на баланс 20 тысяч. Четвертый партнер. Это идет переход за 60 тысяч в ваш стол зарплатный. Плечи идут выше стоящему спонсору вверх. А здесь первый. Приходит ваш клон за 10 тысяч летит на первый стол. 50 тысяч на вывод. Второй, третий и четвертый партнер. То же самое. Закрываете плечи. Что этому вы закрываете плечи, что этому плечи закрываете. И с каждого этого партнера ваши клоны по 10 тысяч летят на первый стол, и вы получаете по 50 тысяч. Итого, только одно бизнес-место ваше заработало, один всего лишь клон, как я назову, да, фабрика клонов, один ваш этот клон, одно бизнес-место заработало э, 230 тысяч. Шикарно? Да, шикарно. Вот. Ну, вот такой вот, ребята, наш, вот такая вот наша компания, очень денежная, довольно-таки, а я вам скажу, и всех приглашаю к нашему сотрудничеству вести бизнес в официальной международной компании. Добро пожаловать к нам в команду. Я вам, наверное, сегодня... Доказала, не наверное, а точно доказала, о том, что кредо нашего админа – честность, прозрачность и платежеспособность.